Приветствую! С вами Сергей Пердачук. В этом видео я хочу рассмотреть проблему на сайте гиперклик.ру, которую надо будет срочно устранить. При помощи программы SEO Vision я произвел сканирование. Здесь у нас сразу же появляется непонятная 404 ошибка, то что ресурс не найден. Небольшие исследования показали, вот если открыть, 31 класс написано, каталог 31 класс, написано, ресурс не найден. Видите, по вашему запросу ничего не найден. Но если посмотреть опять же, ответ сервера, то есть 404 ошибка идет. Вот. Проблема в чем? Если тут внимательно просмотреть, то мы видим такую ситуацию, например, 32 класс. Вроде как... Тоже такая же аналогичная ситуация. Здесь идет адрес сайта, каталог, 32-й класс, пошла страница. Страница найдена. Заходим на эту страницу. И тут внимательно смотрим. У нас здесь хлебные крошки, в которые прописывают главная, каталог, страница, напольные покрытия, ламинат ламинат 32 класс то есть адрес этой страницы должен быть вот если ее так поискать даже вот так я скопирую концовку и нажму вот сюда ламинат 32 класс вот такой адрес у нее должен быть правильный полностью если рассматривать вот открылась эта же страница то есть у нас получается за счет вот этого вот видно, что очень много страниц найдено. Эти страницы найдены, у них неправильные адреса. Адреса эти найдены из, если посмотреть входящие ссылки вот конкретно для этой страницы. То есть адрес вот этот вот явно неправильный. У нас, соответственно, это же одна и та же страница. Вот я открыл сейчас, попробую показать более понятно. Эта же страница будет открываться по двум разным адресам. Каталог 32 класс, ламинат. И каталог напольное покрытие, ламинат, 32 класс. Если идти через меню, вот она, туда вот мы приходим как раз на вот эту страницу. То есть, вот правильно должна быть именно по хлебным крошкам. То есть, если мы обрезаем вот так вот в конец ее, мы должны попасть на родительский 32 класс. Вот та страница, которая у нас не найдена, потому что она у нас получилась вот так просканировалось. смотрим сюда откуда найдена эта ссылка эта ссылка пришла из специальной карты сайта xml сайт map так называемый скорее всего модуль сайт map не неправильно генерирует эту карту сайта соответственно для роботов поисковых роботов google и яндекса если зайти вот сюда специально есть карта сайт map она прописывает какие есть страницы на сайта, как сайт устроен и какие ссылки, вот эти вот ссылки роботу передаются неправильно соответственно формируются у нас дубликаты какая из этих страниц, вот эта вот или или вот эта вот будет добавлена в роботом, сильно под вопросом, возможно что он вообще может быть заблокировать заблокирует, либо же вот так вот то есть у нас должна быть только одна версия этой страницы Именно вот так через меню. То есть задача программисту проверить. Robots.txt. То есть можно загрузить программу SeoTool Vision. Лицензию я вам дам. При сканировании здесь в параметрах добавить, пара, не учитывать параметры Action, ID и PageGen. То есть это те параметры, которые, в общем-то, создают дополнительные страницы по, например, добавить в корзину и так далее, то есть они нам не интересны для сканирования. Соответственно, мы их здесь можем убрать и при сканировании они не будут учитываться. То есть будет меньше страницы будет структура сайта. правильного. правильно. По хорошему у нас вот вместо вот этой вот структуры гиперклик каталог у нас должна получиться структура Гиперклик, клик каталог полное покрытие, ламинат 32 класс И вот конкретно уже пошли дальше какие то товары вот, вот этот вот адрес должен быть то есть вот здесь в структуре у нас не должно быть вот такой вот а должна быть вот такой адрес каталог напольное покрытие ламинат не должна быть программа не должна находить вот такую вот структуру если это Будет повторяться, значит, опять же, есть ошибка на сайте. То есть Задача программисту устранить эту ситуацию. Если это будет проблематично устранить, то надо будет прописать. Вообще желательно будет в любом случае прописать. Есть понятие такое каноникал так каноникал. Вот каноникал так. Даже вот первую строчку, если открыть, есть описание, что надо сделать. Надо метод тег каноникал прописать адрес той страницы которая правильно то есть вот на вот этом вот карточке товара должна прописаться страница адрес страницы именно правильный даже если она будет будет открываться по неправильному адресу вот по вот так по вот такому как как был здесь написано вот этот то она должна быть в, в коде страницы если сюда зайти блоки хедер Хед. Здесь должен быть прописан метатек каноникал. Вот по таким правилам. То есть мы здесь должны написать правильную страницу. И тогда роботы будут считать, что знать, что из двух страниц какую конкретно правильную прописывать. То есть два задания. Первое задание ⁇ это сделать метатек каноникал, чтобы прописывался для страниц в соответствии с тем, как у нас устроен сайт. То есть в данном случае это по вот этой вот по хлебным крошкам по меню и по хлебным крошкам как он генерируется вторая задача попытаться найти ошибку где у нас генерируется неправильно сайт map карта скорее всего в ней ошибка потому что раз ссылки находятся то есть робот программа работает как поисковый робот она вначале смотрит сайт map это специальный файл который для поисковых роботов из него выдергивают все ссылки например с вот я зашел здесь вот 74 большой файл. Вот там конкретно прописаны, какие как устроен сайт. Вот это вот все ссылки, которые самый первый он считывает. А дальше он начинает искать ссылки на самих страницах. Точно так же работают и поисковые роботы Яндекс и, и Google. Надеюсь, задача понятна. Я еще распишу ее более детально в текстовом формате. С вами был Сергей Бердачук. Сайт программы SEO Tool Vision. Справляйте эти ошибки. Удачи вам!